Ну, теперь это кажется очевидным. Вы когда-нибудь говорили себе что-нибудь из перечисленного? Обычно в довольно расстроенной или раздраженной манере? Мы тоже. Несмотря на наши лучшие планы, на то, как много как нам кажется, мы знаем или насколько мы уверены в своих силах, жизнь все равно может подкинуть один замечательный кривой мяч. Канал Немиркин стремится помочь вам сделать жизнь немного более гладкой. Поэтому мы поделимся с вами некоторыми мудростями, которые, по словам других людей, они хотели бы знать раньше, например, такими «Вы больше, чем сумма ваших сертификатов». Такие достижения, как хорошие оценки или награды, безусловно, являются признаками успеха и прогресса, но они не определяют вашу ценность как личности. Интеллект разнообразен, многообразен и требует гораздо большего, чем просто бумажка. Честность, выбор, который вы делаете, и влияние, которое вы оказываете на других, имеют самую большую ценность. Второе. Изучайте финансовые основы с самого начала. Мы не говорим, что вы должны быть бухгалтером, но деньги все же необходимы для основ. Поэтому, если вы не планируете жить в автономном режиме, научитесь вести бухгалтерский баланс на простом уровне. Это означает, что вы должны знать, как заполнять хотя бы основные налоговые декларации, а также иметь привычку составлять и вести бюджет. Это может избавить вас от многих тревог и возможных финансовых потерь в будущем. Номер три. Время – ценная валюта. Цените его. На самом деле, время даже более ценно, чем деньги, потому что его нельзя вернуть. Даже сейчас мы уверены, вы можете вспомнить, как хотя бы раздумали, вот бы у меня было больше времени, чтобы. Ваше время особенное, потому что оно ваше, и вы должны его тратить. Никто, кроме вас, не может его тратить. Вы не можете отдать его человеку, занимающемуся инвестициями, чтобы оно росло, и ни один банк в мире не заставит его расти на проценты. Хотя есть вещи, которые требуют хорошего выбора времени. Не ждите подходящего момента для многих вещей, потому что часто идеального времени не существует, а есть только наилучший выбор, основанный на благоразумии и мудрости. Не тратьте свое время на людей, которые вас отвергают, когда что-то незаменимо. Вы хотите потратить его на тех, кто понимает и ценит его ценность. Номер 4. Границы. Имейте их и соблюдайте. Ваши границы помогают сохранить самоуважение и самоидентификацию. Они помогают вам сохранять безопасность при изучении новых вещей и позволяют другим знать, как лучше с вами взаимодействовать. Без них отношения становятся созависимыми, и вы обнаруживаете, что живете не своей жизнью, а жизнью, продиктованной другими. Номер пять. Раскрашивайте не по шаблону. Помните книжки-раскраски и радость от возможности использовать большую коробку карандашей для раскрашивания? А помните, как узнали, что правильным считается раскрашивание внутри линий? Конечно, так было, когда мы были маленькими и мало что знали о жизни. Поэтому нам нужны были ориентиры, с которых мы начинали. Однако, когда мы становимся старше, многие из нас в конечном итоге формируют свои собственные рамки, в которые мы сами себя загоняем. Мы убеждаем себя оставаться в этих рамках, потому что за их пределами небезопасно или неправильно. Даже если мы несчастны, мы предпочитаем оставаться в привычной обстановке своего несчастья, потому что боимся неизвестного нового или выхода за рамки. Нежелание выходить за рамки приводит к упущенным возможностям, вечному пребыванию в плохих отношениях размышлением о том, что было бы, если бы и последующим сожалением. Звучит не очень хорошо. Вы можете это сделать. Определенно проведите оценку рисков, а затем сделайте рывок. Номер шесть. Научитесь читать подтекст. Дело не в том, что вы говорите, а в том, как вы это говорите. Вы меня поняли? Прекрасно обычно не означает «хорошо». Подтекст – это то невербальное сообщение, которое передается при общении, голосовые интонации, пропуски, опущенный взгляд или даже изменение частоты дыхания могут полностью изменить смысл сказанного. Если вы когда-нибудь задавались вопросом, как некоторые люди могут так легко общаться с другими, то это потому, что они научились слушать и наблюдать за другими с сочувствием и пониманием. Они умеют читать подтекст, и это позволяет им реагировать на то, что человек на самом деле имеет в виду. Номер семь. Рим был построен не за один день. Верно, несмотря на все бесчисленные посты, статьи и подкасты, в которых рассказывается об этом лайфхаке и волшебном способе разбогатеть, это неправда. Не существует сказочного фантастического метода, позволяющего ускорить путь к славе, усилия, неудачи и душевные терзания нельзя пропустить. Даже играя в безопасные вещи, оставаясь в пределах этих границ и никогда не выходя за их пределы, можете ли вы утверждать, что таким образом испытаете истинность жизни? Если у вас есть мечта или цель, идите к ней. Конечно, делайте это с умом, не вкладывайте все свои сбережения в дело, которое вы не планировали, но все же идите к нему. Только знайте, что вас ждут неудачи, возможно, насмешки и, по крайней мере, отказ. Чтобы понять, что правильно, мы должны знать, что неправильно. Ничто по-настоящему великое и значимое никогда не давалось легко, потому что именно то, что вы вложили в это, сделало это значимым в первую очередь. И номер восемь. Выходите на улицу. Да, мы знаем, мама была права. Сегодня хороший день. Почему бы вам не пойти поиграть на улицу? Это правда. И тем более сейчас, в век, когда все можно делать онлайн, выходить на улицу полезно. Соприкосновение с природой действительно полезно для здоровья и, как было доказано, омолаживает, даже если вы сидите в парке на обработанной траве под сенью дерева. Так что выходите на улицу, мать природы скучает по вам. Мы знаем, что иногда 2020 год – это единственный способ осознать, насколько важны некоторые вещи. Надеемся, что эти советы помогут вам оглянуться назад. Да, я сделал это, я чувствую себя хорошо, если только я не жалею, что не сделал этого. Ведь хорошая жизнь – это жизнь без сожалений. Хотите что-нибудь добавить или обсудить? Комментируйте ниже. Также не жалейте о том, что не проявили к нам немного заботы, и поставьте нам лайк. До встречи в следующий раз.